Oh. Um. Всем привет, дорогие друзья и, конечно, подписчики. Меня зовут Тайна НЛО и сегодня вам покажу кадры, которые вас, наверное, будут интересовать. Но досмотрите для начала этот необычный видеосюжет. Оказывается, НЛО готовят вторжение. Часть людей уже подготовлены и множество людей боятся, что наступит завтра. Что может произойти в течение несколько лет и почему множество людей считают, что вторжение уже началось? Во многих других случаях мы сами в этой ситуации виноваты. Хотя а самое интересное, оказывается НЛО маскируется под человеческими обличиями, и они уже берут структуры в правительской реформе, а именно могут быть чиновниками. И мы пока с вами будем думать, когда это все произойдет, они потихоньку будут захватывать нас. А исходя от того, что произойдет, мы увидим через несколько лет. А теперь самое главное, утверждает группа ученых, что вторжение будет по-любому. Только в течение какого времени все это начнется. Но самое главное то, что множество людей сейчас прикрываются обманными фейками. Но ну, вы представляете, что на Землю летит что-то не будет. А потом сразу через несколько дней они меняют в новостях эту передачу. Я имею в виду, как сейчас с нами происходит необычная угроза. Эти кадры, которые вы наблюдаете, были сделаны в России. Необычный НЛО появился там. Как вы думаете, почему НЛО появляется на Кавказе? Нет объяснений, но фактов есть. Сейчас множество явлений на Кавказе стало проявляться огромная угрозой. Но это еще не все. В Турции из моря были замечены несколько передовых НЛО кораблей. Такое заявление сделали турецкие моряки. Они увидели своими глазами Около шести НЛО, которые пролетали этот необычный город, Алания. Но что на самом деле скрывается, дорогие друзья, в этих необычных местах? Я думаю, что скоро что-то произойдет. Мы видим с вами очень интересные необычные кадры, которые люди не хотят о них говорить. Но не так давно было сделано заявление множества чиновников. Но зачем? ООН, США созвали Конгресс и хотят сейчас сделать так, чтобы людей обезопасить. Или наоборот, что-то надвигается. Все люди, которые знают на постах, они чувствуют какая-то угроза, подходит. Но откуда мы с вами увидим или откуда мы получим первую удар, никто не знает. В 2010 году один ученый предсказал, что вторжение будет не из космоса, а из Земли. И надо готовиться. Через несколько месяцев он случайно погибает. Вы думаете, это специально все было? Или все-таки случайная смерть? И что происходит? Он заявил, что из Земли, из воды и еще других местах будут появляться НЛО. Мы с вами стали замечать необычные явления, и он предсказал, что будут необычные землетрясения и природные явления, которые будут вести разрушительные местами. Но ну, а как теперь объяснить то, что скрывается? Смотрите эти необычные кадры. Помните, не так давно было сделано огромное заявление от Илона Маски, что, скорее всего, инопланетяне посещали нашу планету ради ресурсов. Мы с вами замечаем необычные кадры, которые сейчас вы видите. Эти кадры были сделаны в Китае. Как вы думаете, чей этот НЛО и почему он находится на Земле? Множество людей считает НЛО фейком во многих странах. Но есть то, что вы не знаете. Сейчас идет необычная мировая опасность. Мы с вами живем в той среде, где все меняется постоянно. Неопознанные летающие объекты, проявления угрозы извне, космические метеориты, астероиды нас просто-напросто запугивают постоянно. Мы с вами боимся даже уже выходить на улицу. И все это делает... Телевизор. Да, мы с вами уже, можно сказать, и в доме не защищены от той угрозы, которая прилетает постоянно. Теперь посмотрите внимательно то, что скрывается в Китае. Эти кадры были сделаны военными Китайской Народной Республики. Они утверждают, что из земли стало что-то вылазить, и она все быстрее и быстрее. После этого появился неопознанный летающий обед такого необычного вида, который вы сейчас видите. Понятно, что эти необычные виды НЛО могут находиться под землей около миллиона, а может и больше лет. Мы не можем понять откуда они взялись и почему множество вот таких проявлений как раз появляется у нас на планете. Вы, наверное, замечали, кто любит искать металл, кто-то еще любит путешествовать, у кого-то компас, наверное, неправильно показывает, а у кого металлоискатель. Это называется магнитные волны. Они издают НЛО специально, чтобы помехи были на высоте. А иногда тепловизор и даже спутник не может найти этот объект. Но почему они все это делают? Для того, чтобы нас, дорогие друзья, завести в ловушку. Сейчас оказывается на земле, то есть под землей и под водой находятся около 1000 НЛО. Они готовы напасть прямо сейчас. Но что за дело и почему они ждут, все очень просто. Не так давно на Луне было сделано еще одно открытие. На черной стороне Луны был замечен неопознанный летающий объект. После того китайский необычный спутник полетел на ту сторону. И ужаснулись китайцы, что на черной стороне Луны находятся около полумиллиона НЛО. дискообразных. Они просто... Лежали на поверхности Говорит один китайский научный работник После этих видео и фото, которые они получили Они ужаснулись, что НЛО скапливает там силы Как вы думаете, фейк это новость Или все-таки правда, что спутник нашел на Луне армаду НЛО? МКС также засняла множество неопознанных летающих объектов Которые пролетали Землю и они, скорее всего, приземлились сейчас на Луне. Значит, готовимся скоро принимать новых друзей. Или вторжения, которых НЛО готовы напасть минуту на минуту уже близок. Будем дальше, дорогие друзья, ждать момента истины, которая нас уже напугала. Ставьте лайк, подписывайтесь. Ну а с вами был Тайна НЛО. И аккуратнее.